Здравствуйте, наш уважаемый учитель. Здравствуйте. У меня часто на левом глазу в нижнем веке соскакивает, выскакивает, наверное, ячмень. Соседка сказала это порча. Ну, ух ты ж. Но я во двоих, правильно, скажите, как эзотерически убрать ячмень навсегда? Он мне уже надоел порядком. Берете два пальца, вот таким образом Берете два пальца, берете, смотрите на эти пальцы, плюете на них два раза, как я вас научу три раза после этого прикасайтесь к ячменю плюете еще раз убирайте руку и плюете через левое плечо если вы будете сделайте так три раза когда второй раз появится ячмень еще раз сделайте, когда третий еще раз сделайте так три раза в жизни никогда в вашей жизни больше ячменей не будет полностью вылечитесь а по поводу того что соседка сказала что это порча нет, это у вас могли сглазить, позавидовать вам могли. Светлана Шацких, интересная тема, знаю по себе, помечтала, успокоилась и все. Ну вот. Хотя помню, что мечты сбылись спустя 18 лет. Научите правильно жить, уже ответил. Я работаю в хирургии санитаркой. И когда операции мне становится плохо, как эзотерически убрать это состояние? Спасибо огромное. Смотрите, с левой стороны у нас на запястье есть точка. Если приложить три пальца, вот так вот, то тот палец приложить три пальца к запястью то самый последний безымянный палец который будет у нас оставаться в этом месте прямо посредине нашей кисти находится точка. если массажировать эту точку то проходит состояние когда становится плохо, перестает тошнить, перестает становиться плохо, и это все исчезает. Также я хочу вам сказать, что на это место, в случае, если вас от чего-то тошнит, и вы постоянно чувствуете себя плохо, на это место можно нарисовать шарик или приложить или примотать магнитик, или нарисовать шарик или кружочек фиолетовой краской. Это все будет заставлять у вас... Будет, создавать адаптацию к тем моментам, которые вызывают у вас вот это отвращение.